здравствуйте подписчики моего канала хочу рассказать про самых моих любименьких девочек курочек это порода мини мясных вот она такая вот у нас порода компактненькая они очень мало ешки тоже вот у них тыковка они малоежки в принципе одни, одни из самых малоежек вот у меня два петушка я поменялся с другим хозяйством мини местных чтобы не было а, оплодик был конечно не ахти вот 89 у меня было и где-то 15 мальчиков точнее не то что оплод а... Пацанов очень много получилось у меня Вот я их сейчас всех На мясо к Новому году пустил Так что вот такие вот пироги у нас С ними получились Порода очень Понравилась мне Они малоешки, как я говорю Пока яйца у них среднего размера тоже вкус яйца довольно-таки приличный мясо тоже неплохое в принципе у них то есть в порода самое самое что ни на есть